Здравия друзья, на связи Денис Залевский и сейчас поговорим о международном клубе взаимопомощи Эльдорадо который запустился 24 июля 2018 года я уже тут зарегистрировался, моя реферальная ссылка имеется под видео в описании так же как и мои контакты сейчас видим что отображается круг 14 уже заполнен но э, на самом деле заполнено гораздо больше, там 17 кругов, практически потому как э, есть э, кошелек копилки, на который э, аккумулируется пожертвование, <coughs> сайт приостановлен, э, чтобы у, от нагрузки он не лег. Поэтому э, так, уже совсем скоро включат обновленную версию сайта которая будет поддерживать данную нагрузку и получается у нас все отобразится на текущий момент все все увидим сами сейчас хочу вам прочитать простые правила работы Международного клуба взаимопомощи «Эльдорадо». Система «Эльдорадо» работает по уникальному математическому алгоритму, который разработали братья Мавроди – Сергей Вячеслав. В основе лежат добровольные пожертвования, созданные командой бывших активистов МММ. Минимальная прибыль в проекте 10 – 10% от суммы пожертвования. Реферальный бонус – плюс 3% от суммы каждого пожертвования привлеченных новичков. Гарантированный возврат 70-90% от суммы пожертвования в случае перезапуска. Десятиуровневые партнерские бонусы. Стройте структуры и получайте многоуровневые лидерские бонусы. Чтобы вступить, вам нужно перейти по ревссылке. Видим статистику прошлых кругов. Видим, что у нас когда система запустилась, то есть вот тут сразу не все уже показано, Вот 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 круги, да, просто прошли за одну секунду, то есть вот до 1, до 11 круга за одну секунду по времени все прошло. Далее вот 12 круг за 9 минут прошел, 13 круг за 13 минут, за 14 практически. И количество пожертвований. Можем наблюдать, какое Отображено. Было на 13 круге. <coughs> Надежный и автоматизированный механизм, работающий на основе математики. Децентрализованная и честная система, которая никем не регулируется. Работает на блокчейне биткоина. Невозможно подделать, взломать или разрушить. Полная прозрачность. Все выплаты видны публично в блокчейне биткоина. Нет человеческого фактора. Автоматические выплаты в порядке очереди без нагрузки на систему. Все просто и понятно. Участвуйте в пару кликов даже без регистрации. Настройте все под себя. Новые пожертвования автоматом. Выплаты по запросу. Это реинвеста касается. Алгоритм гения Сергея и Вячеслава Мавроди. <как> Можно посмотреть видео. Видео не актуально. Это а, было записано демо-версия. То есть это снимали демо-версию. Еще до запуска. Начать участвовать и получать 10%. Проще простого. Укажите ваш биткоин-адрес и нажмите «Участвовать». Перечислите биткоин на указанный адрес. Через время на ваш кошелек вернется сумма вашего пожертвования плюс 10% прибыли. Например, пожертвовали 0.1 биткоина, получили 0.11. Вот и все. Ничего сложного, никаких регистраций. Выплаты автоматом. Для всех последующих пожертвований используйте тот же выданный вам бит, биткоин адрес, так что вам даже не нужно никуда заходить. Захотели получить 10% прибыли, просто отправили сумму на этот адрес. Более того, вы можете настроить все так, чтобы ваши новые пожертвования совершались автоматом. Для этого просто поставьте галочку возле автореинвест. Далее это разберем. То есть это разобрано уже в предыдущих инструкциях на моем канале на ю это есть так сейчас тут у нас идет загрузка видео вот моя страница вконтакте мы можем посмотреть например вот нажать на ссылочку. Вот видим мой канал на ютубе «Правовед Залевский». Есть на этом канале все видеоинструкции по регистрации. Что касается регистрации, где настраивать реинвест и так далее. Нажимаем видео. Вот видим, как сделать пожертвование в Альдорадо, как защитить криптаг, как зарегистрироваться в Альдорадо. И так далее. Возвращаемся. Привлекаете новичков и получаете бонус плюс 3% от суммы каждого их пожертвования. Привлекая новичков по реферальной ссылке, вы получаете в награду еще и бонусы плюс 3% от суммы каждого пожертвования ваших рефералов. Чтобы привлечь новичка и сделать его своим рефералом, дайте ему свою реферальную ссылку. Она расположена там же, где и биткоин-адрес для участия. Любой перешедший по вашей ссылке автоматически становится вашим рефералом навечно. И вуаля, вы получаете по 3% от каждого его пожертвования. Вот видим, это мой кабинет в Эльдорадо. Вот мой адрес кошелька биткоина и вот моя реферальная ссылка. Вот. Ниже у нас вкладочка реинвестирования. Здесь вот у меня проставлены галочки. То есть для участия это необходимо делать, чтобы выгоднее участвовать. Привлечь новичков можно сколько угодно. Хоть весь Китай, да хоть весь мир. Таким образом, чем больше у вас рефералов и чем чаще они делают пожертвования, тем больше бонусов вы получаете. Так что привлекайте как можно больше новых участников и призывайте их быть активными. Пусть меняет мир, сами зарабатывают и вам бонусы приносят. Стройте структуры и получайте многоуровневые лидерские бонусы. Вот видим у нас табличка. Когда ваши рефералы привлекают новичков, вы тоже получаете бонусы. Всего целых 10 уровней. Бонусы активируются с одним условием, если вы пожертвовали в общей сложности на определенную сумму. Например, вы привлекли друга Ивана, он стал вашим рефералом. Иван привлек Лёнию, и Леня стал вашим рефералом второго уровня. Когда Лёня привлек Петю, тот стал вашим рефералом третьего уровня и так далее. Так, от того на бонусы выделено 6%. Ваша команда. 3% получаем за первый уровень всем, сделавшим любое пожертвование. И тут получается от личных процента от личных пожертвований. <coughs> То есть уровень 2 получаем полтора процента от личных прожертвований. Минимальное пожертвование должно быть 0,2 биткоина. Ну и так далее. Видим по <coughs> Так, Есть калькулятор, можно посчитать. Например, я вот зашел на 0,1 биткоин. Ну и просто прикидываем, например, вот 14 кругов прошел, да, вот сейчас, ну вот видим на сайте, что 14 кругов прошло. И получаем доход, получил я 279%, то есть практически 280% за, сейчас мы посмотрим, еще разок вернемся, вот. 14-й круг у нас настал... Ну, то есть, ладно, можно посчитать на 13, да? На, на 14-й минуте у нас закончился э, 13-й круг. Давайте посчитаем, пересчитаем. 13 кругов. Ну вот, получается, что за 14 минут я получил доход 245 процентов 245 процентов за 14 минут то есть если у вас это не укладывается в голове то в банки банки берут ваши деньги под вклад там под максимум 10 процентов годовых то есть 10 процентов в год мы видим что я уже получил 250 245 процентов за 14 минут Соответственно, вложил 0.1 биткоин, получил 0.34. Красиво, красиво. Подробно о работе системы Эльдорадо. В системе Эльдорадо есть круги. Круг это количество биткоинов, выраженное в пожертвованиях участников. Еще что хотелось бы отметить, Эльдорадо запустился на биткоине. Примерно через два месяца уже можно будет разговаривать о том, что он включит еще и призм, то есть можно будет э, участвовать в эльдорадо за призм, пока только на биткоине. <свят> в круге указана определенная сумма, предположим один биткоин, когда вы и другие участники делаете пожертвования, сумма выкупается, было один биткоин, сделали пожертвование на 0.3 биткоина, осталось выкупить 0.7 до завершения круга. Постепенно круг выкупает полностью и он закрывается, После закрытия круга участникам выплачивается прибыль, плюс 10% и бонусы. Затем начинается новый круг, уже с новой суммой, больше чем в прошлый раз. Все круги взаимосвязаны. То есть, например, в первом круге было 1 биткоин, во втором 1,2, в третьем 1,8 и так далее. Если вы хотите пожертвовать больше, чем осталось в круге, то часть ваших средств просто перейдет на следующий круг. Прибыль. Плюс 10% от суммы пожертвования выплачивается в порядке очереди. После внесения пожертвований следующими участниками. Выплаты идут после закрытия следующего круга. Всем пожертвовавшим в первом круге идет выплата после закрытия второго круга. Во втором после закрытия третьего и так далее. Все происходит автоматически. Например, вы пожертвовали 0.1 биткоина. Ваши участники пожертвовали еще. Соответственно, подошла ваша очередь. Как результат, на ваш биткоин-кошелек вернулась сумма вашего пожертвования, плюс 10% прибыли. Бонусы выплачиваются после закрытия круга, в котором пожертвовал новичок. Вы привлекли новичка, который пожертвовал 0.1 биткоина. Отлично. Через время вам поступает 0.003. Кстати, вы можете настроить выплату реферального бонуса по вашему запросу. Например, чтобы получить выплаты, когда накопите круглую сумму. Как изволите. При использовании этой функции система сама будет делать новые пожертвования на всю сумму каждый раз, когда подходит ваша очередь получать прибыль. То есть вместо выплаты на ваш адрес, сумма вашего пожертвования плюс 10% прибыли отправится опять в систему. В конечном итоге вы получите не плюс 10%, а плюс 50% или, например, плюс 100%. Ну вот как в нашем случае мы смотрели, что плюс 245% за 14 минут. От изначального пожертвования. Сколько сами захотите. Настройки автореинвеста и получение прибыли можно регулировать по вашему желанию. Реферальные бонусы, кстати, тоже можно реинвестировать. Удобно? Еще бы. Ограничений на размер пожертвования нет. Ни максимального, ни минимального. Мы рады всем. Сколько хотите, столько и жертвуйте. Эльдорадо полностью безопасная децентрализованная система. Она работает автоматически на основе кода биткоина и его блокчейна, минуя человеческий фактор. Нет никакой отдельной базы данных, которая может рухнуть. Система построена по технологии холодных кошельков. Нет ни одного горячего, взломать невозможно. Чтобы взломать Эльдорадо, нужно сначала взломать биткоин. Это никому не удавалось и не удастся. Система абсолютно прозрачна. Статистика видна каждому. Все учтено вплоть до 1 Миллионной а, или миллиардной, тут затрудняюсь сказать, а, доли. Транзакции публичные. Вы видите, как часто и на какие суммы совершают и получают пожертвования. Вся информация предоставляется ссылками на блокчейн биткоина, которые невозможно подделать. Транзакции, кстати, поддерживают SegVIGT. Seg Постоянное развитие. 4% от суммы в каждом круге идут на дальнейшее развитие проекта и выплаты комиссий по переводам. Надо же, чтобы все развивалось, росла аудитория, работало все стабильно, правильно. Вот система и получает часть средств на продвижение. Без риска потерять средства. Если работа по каким-то причинам притормаживается и в течение 72, ну, ну например, там, не поступают пожертвования, там, не знаю, там разные могут быть моменты. И в течение 72 часов новых пожертвований нет. Происходит рестарт. Все начинается заново, с первого круга. Стартует новый цикл работы системы с новым энтузиазмом. Но в Альдорадо проигравших нет. После рестарта участникам, которые пожертвовали в последнем круге, выплачивается, то есть пожертвовали и не получили. Выплачивается 90% от суммы их пожертвования. А кто в предпоследнем 70%? Минимальный гарантированный возврат. Пожертвовали 0.1 биткоин, но произошел рестарт. Не беда. Вы тут же получили 0.09. Если различные хайп-проекты и финансовые пирамиды работают по принципу «вложил в числе последних остался ни с чем», то в Альдорадо последнее моментально возвращает 90% от суммы пожертвования. То есть, по сути, вы вообще не рискуете. После рестарта можно сразу же войти в новые круги с вернувшимися средствами и быстро выйти в плюс. То есть, например, вот покажу. После рестарта участникам, которые пожертвовали в последнем круге, 90% выплачивается от суммы пожертвования, а в предпоследнем, кто пожертвовал, тому 70%. И вот мы видим настройки, которые я вам показывал. Вот стоит галочка «Возврат 70%» и «Возврат 90%». То есть вот эти галочки надо ставить для этих целей. Так. Возможность вернуть средства в любой момент. Кстати, ждать рестарта совсем не обязательно. Если вы вдруг передумали, можете в любой момент вернуть 90% или 70% в зависимости от текущего круга. Не проблема. Настройки в пару кликов. Чтобы включить и настроить авторинвест или запросить досрочный возврат монет, <coughs> необходимо подписать сообщение, доказав, что именно вы являетесь владельцем адреса. Это несложно и делается всего в пару кликов мышкой в, бит, э, в биткоин кошельке. Такой шаг защищает от несанкционированного управления вашими настройками и от взлома. Никакие пароли нигде не хранятся, значит их никто не может украсть. По сути, ваш пароль – это и есть ваш бит, биткоин-адрес. <coughs> Пример работы. Этап 1. Пожертвование и получение прибыли. Начался первый круг. Вы делаете пожертвование на сумму 0.1 биткоина. После вас другие участники делают новые пожертвования И круг закрывается. Начинается второй круг. Иван жертвует 0.15. После него делают пожертвование новые участники. И второй круг тоже закрывается. Когда закрывается второй круг, вам автоматически выплачивается сумма вашего пожертвования и прибыль 10%. То есть вы получаете 0.1 биткоина на ваш кошелек. Этап 2. Получение реферального бонуса. Начинается третий круг. Вы привлекаете друга Леню, который делает пожертвование на 1 биткоин. Леня тоже привлекает новых участников. Закрывается третий круг. Вам тут же выплачивается реферальный бонус от суммы пожертвования, привлеченного вами Лене. 0.03 биткоина. 3%. Этап 3. Дальнейшее развитие. Участники делают новые пожертвования, закрывается уже четвертый круг, выплачиваются награды, реферальные бонусы Лени. Убедившись, как все классно работает, вы с другими участниками делаете новые пожертвования, ставите авторы и привлекаете новичков. Вновь всем выплачивается прибыль плюс бонусы. С поступлением новых пожертвований в Эльдорадо создаются новые круги. Система растет и развивается. Круг за кругом все получают прибыль. Так что повторимся. Все работает как нельзя проще. Вы делаете пожертвование, а через время получаете его назад, прибыли, с... <как> его назад с... прибыли сверху. Ну и бонусы. За каждого реферала 3%. И многоуровневые. За построение структур. Вот и все. Эльдорадо продолжает идеологию ММ. Эльдорадо разработана командой бывших активистов МММ, которые верны идеалам Сергея Мавроди. Запуская проект, мы преследуем только одну главную цель. <coughs> Сделать новый шаг на пути к изменению мира. Согласен, абсолютно, сам в 2011 году начал участвовать в МММ, после того, как прочитал идеологию системы. И ни о чем не жалею. Я очень рад, что эти алгоритмы воскресились вот в таком проекте. Эльдорадо, как и МММ, стремится построить новый справедливый мир, где каждый заживет счастливо, где люди перестанут быть в плену у банков и правительства. Мы убеждены, что каждый заслуживает шанс жить лучше. И теперь с запуском Эльдорадо у каждого вновь появилась такая возможность, но уже на новом уровне. Эльдорадо – это система для людей, которые устали жить в мире лжи, боли и страха. Благодаря децентрализации математики и блокчейну, ничто не помешает Международному клубу взаимопомощи создать финансовый апокалипсис и построить новый справедливый мир для всех людей. Эльдорадо – это МММ нового поколения. Заложенные в основу Эльдорадо математические алгоритмы – Взятый из материалов, которые передал после смерти Сергея Мавроди его брат Вячеслав. Он поделился уникальными разработками, о которых братья никому не рассказывали 25 лет. Он считает, что мы, команда бывших активистов МММ, используем их во благо. Раньше на пути... МММ к изменению мира возникали препятствия. МММ-94 разрушили власти и вывезли в неизвестном направлении 17 грузовиков наличных денег участников. Система МММ 2011 года прекратила работу после ареста Сергея Мавроди, а МММ-Глобал после ухода его из жизни. Мы учли опыт МММ-94-90-2011 и МММ-Глобал, взяли все самое лучшее убрали недостатки. Используя современную технологию блокчейн и разработанный братьями мы вроде математический алгоритм, мы создали систему нового уровня. Ее невозможно подделать или взломать, она не зависит от человеческого фактора. Эльдорадо это полностью децентрализованная система, которая работает автоматически, никем не контролируется и не управляется. Ее невозможно разрушить. Таким образом МММ трансформировалась в Эльдорадо и стала еще лучше. Сейчас перед вами МММ цифровой эпохи, Новый международный клуб взаимопомощи, МММ нового поколения, финансовое и ядерное оружие. Присоединяйтесь прямо сейчас. Вместе мы изменим мир. Благодарю вас за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, следите за развитием событий и до новых встреч.